Вот вчера Выпал зуб И что У <смех> тебя, Ренат И фея что-то под подушечку положила Да? Что это? Мотоцикл Мотоцикл, ну это круто Я тебя поздравляю Видишь, как фея, она везде Умничка Я готовлю чечевицу Взяла с собой несколько пачек из дома Вот такой чечевицы, я просто знаю, что Это такой универсальный вариант Можно и кашу приготовить, и суп. Мальчики собирают Лего. Вот такой мотоцикл. Ой, какой красивый. Самое главное, что тебе нравится Они на мультик смотрят. Мы сейчас идем, по... вспомнили, когда мы были шесть лет назад, семь лет назад. Мы ходили в супермаркет. И тут пройтись нужно минут где-то 30. Там выбор был побольше Потому что все местные, которые совсем рядом Находятся они маленькие, выбора нет Я бы купила побольше овощей Фруктов детям Потому что у нас ни яблок, ни апельсин Фух, ну в общем Такое посмотреть Еще соль, сахар, самый простой чай Вчера чай не очень удачный Купили, сейчас надо какой-то Повкуснее найти Вот тоже Кстати, сегодня утром Приехали еще одни люди, семья, пара муж, жена, и у них две собачки маленьких, они с Киева приехали. Так мы немножко переговорили с ними. Они у нас спрашивают, куда мы планируем. Они еще не знают. Сидят пока здесь. Решают, куда им ехать дальше. А, мы пришли. Вот, спарк. Наш магазин. Он по объему больше. И выбор здесь больше. Эти Пошли тележку брать. Одну, пожалуйста. Обязательно маски. Здесь очень строго. Смотрите. Яблочки сразу, груши. Ну, конечно, тут выбор однозначно. Другой совершенно. Дай ему покататься. Нет, мы не будем, у нас денег нет на клубнику сына. Дай ему, пожалуйста. Увидели машину, и ребят с сейчас поздороваемся. Разобраться, как нам это все домой нести, потому что взяли, я взяла хороший качан капусты, буду салаты готовить, а мы далеко находимся достаточно от магазина, и приехали без машины но как-нибудь понесем нас. Мы взяли рюкзачок Что-то придумаем мальчики почему я слышу только вас положите шоколадки мы не берем и вы сейчас выбираем чай, О, чай да. может заварной рассыпной возьмем без пакетиков а вот такой какой-то ручеек а ты думаешь того насос Да, да, да, пары идет теплые. Да. Идёт, водичка. да. Ну, не чуть-чуть, а пахнет нормально с серой Если вот так вниз спускаться и повернуть направо, мы налево поворачиваем, живем левей, а направо источник. Хейвис, озеро Хэвис, на которое мы ездили 7 лет назад, я говорила, и спустя месяц, как мы вернулись, я узнала о том, что беременна. Поэтому озеро очень загадочное, очень теплое. Естественно, мы посещать его не будем, потому что озеро не бесплатно, оно стоит денег. Нам сейчас каждая денежка очень важна, поэтому все очень сейчас экономно. Ну, люди здесь есть, больше, конечно, местные приезжают, местные немцы. Вот, ребята, у вас такие штаны грязные. Где я буду это все мыть, потом стирать? У нас нет стиральной машины. Сейчас готовлю сом. Положила картошечку, морковочку, сейчас закипает. Кухонька очень маленькая, но, в принципе, на ней все есть. И посуда, тарелочки. Это то, что мы вчера масло взяли. Ложки, вилки, ножи. Терка, тостер, вот такую я брала, это у меня водоросли, уже закончится скоро. Водоросли вытягивают вкус супа, когда вообще реально суп готовится из топора. Что случилось? Это я выключаю. Вот он с чечевицей, картошка, морковка и морские водоросли. Мне очень нравится, как морские водоросли делают вкус. Супик. Все дети побежали гулять. Всех накормила, был суп. Поели. Вот кто-то один не захотел Еще сделала Драники тоже Это все, что осталось Но это завтра утром разогреем Вообще необычно кормить такую толпу Деток нас было где-то 12 человек И если не больше На завтра собрала бананы в дорогу Яблоки Яйца мы оставим потом морковку не доел, грыз Завтра рано утром мы выезжаем такой у нас вид из окна. наверное, ну, это не окно, это выход на улицу. Вы -то можете представить, сколько много машин. Все из Украины. Поприезжали. Многие тут останутся до момента, пока все не закончится. А это мои бегают. Тут столько детей, много. Я даже не знаю, там такое количество детей. Но я рада, что очень много деток. Они все бегают, все... Слава Богу, довольны. Вы спрашиваете, как ребята? Вы знаете, все по-разному. Есть детки, вот родители рассказывают, которые не могут спать теперь при выключенном свете просят, чтобы свет все время горел. У всех какие-то свои <клес> нюансы. Но у нас вроде, вроде как, мне кажется, все нормально. У Ринатика так он почему-то там так все время пальчиком губку трогает. Ну вот как бы раньше этого не было, У Марка, все, вроде ничего, Вот тут и девчонки, -то пусть гуляют, пусть общаются друг с другом. У нас утро, сегодня погода великолепная, солнышко, вчера, не ветер, не был па... вчера ветер был пасмурно, сегодня прям прелесть, мы выезжаем из Венгрии. Не надо. Дорога будет очень длинная Нам нужно проехать 1000, 1200 километров Сейчас Сережа заправляет машину Мы сейчас в Словении На заправке mm -hmm. Какое-то озеро Но это, скорее всего, карьер. Mm -hmm. извините, жую У меня такие палочки Смотрите, на заправке Одни украинские машины вот стоят четыре машины потом вот э, парень вышел заправляться так наши сейчас пошли в туалет мы две машины можете себе представить насколько сейчас украину разбросает по всему миру все, все пристегиваемся. Туалета 2 евро на заправке. Так, ничего не берем здесь, Марк, положи. Мы здесь греемся. Хоть и плюс восемь. Кофе можно приготовить Ух ты, тут даже мороженое продают Очень интересно Нет, мы ничего не покупаем сейчас Все, что нам необходимо в дорогу Все у нас есть Сейчас мы ничего не берем Зато смотри, йогурты Я вижу, да Что все Нормально, да, бутерброд Огромный. Ага. Ну, прям как в самолете, да? Ага. <сínt> <сínt> Смотрите, какие туалеты. Надо пройти турникет. Папа, папа 50. 50, девушка, 50. Сейчас, Март, ничего не трогай руками здесь. Я тебя умоляю. Надо дать 50. Мы сейчас в Италию проезжаем. Сижались. что долго стояли на съезд автобана там надо было оплатить Но у нас только карточка надо было наличными почему-то в, в итоге мы так и не оплатили нам открыли мы поехали дальше ну, счёт выписали. на счет выписали да чего не понимаем ужас люди с харькова мы снова заезжаем на платную дорогу сейчас нам надо чек Билетуем, да. Едем дальше. Чё-то мы не можем выехать из Италии. Тоже идут ребята из Днебра. Вообще не понял. И вот она, ну, да. Сейчас спросим. Экшит, экшит Сан Джорджи Диногаро. Драйв на Стрит Норма. From Порто Груаро, Порто Груаро, приезжай на скоростной Окей? Нет. Первый San сан di ногаро First, exit Сан-Джорджио-Ногаро. Можно? Вот мы сейчас... Ээээ, мы закрываем, закрываем. И ты должен... Окей, окей. Примошита. Первый, Примошита Сан-Джорджио-Ногаро. Примошита. Номер один, Сан-Джорджио-Ногаро. Exit Exit Okay no, no speedway. No speedway. Exit San Giorgio Street Nomal from Porto, Gruaro. Porto, Gruaro. Porto Gruaro если долго мучиться, что-нибудь получится. В итоге автобан закрыт. Мы едем за харковчанами, Договорились с ними, что мы за ними едем. Потому что тут надо снова объ... съехать с объездной дороги и выехать на обычную. Автобан закрыт и какое-то опять кольцо дать. Мы же тут два раза по кругу катаемся. Ну, в общем, едем. Ладно, очень много времени потеряли уже. нас совсем не хочет пускать. Вот тут стоим возле виноградников Пробка очередная Мы уже потеряли, наверное, часа три Господи, у нас люди вообще-то ждут Как мы будем сегодня ночевать? Большой-большой вопрос Да, Италия очень красивая Вот То, что мы едем, мы там в какой-то городочек заезжали, объезжали Трассу И ну прям так все красиво мы наконец-то сдвинулись С мертвой точки Бензин Нет. здесь такой Сейчас дорогой 2.07 Хорошо, что мы до этого заправились в Словении Там мы заправлялись по евро 65. 60. Да, евро 60 Очень дорого, 2.07 Ну да, 2.07 Потом мы кое-какие Ой, мы снова стоим Мы стоим, потому что да. здесь Очень Популярное видно направление на Венецию и вот то, что навигатор показывает еще два километра вот так нам ехать. Нам совершенно непонятно, почему перекрыт автобан, но мы с какой стороны пытались заехать. Везде стоят вот их службы и не пускают никого не пускают, разворачиваются машины только по обычной дороге. Ну, вот результат этой обычной дороги, по которой мы сейчас едем, мы потеряли кучу времени. Просто, я не знаю, мы, наверное, в Италии уже сколько? Часа два находимся. Потому что то дорогу не могли найти, катались. Сейчас в пробках стоим. Кому, кому весело. Мы едем сейчас, двигаясь в пробках, поэтому немножко я на отстегнули, потому что он уже устал очень, чтобы он немножко в машине подвигался. Потому что так выходить Сейчас не. Сейчас в Италии туалеты здесь бесплатные. Скоро пересечем границу и на заправке вот, заправляемся, нам моют стекла. На русском разговаривает, Мужчина, приятно. Так, тепло, елки-палки, да? Обалдеть! Нас шеф говорить не берут.